У меня уже есть ролик о Airdropie номер один, который запустила команда продвижения призм, тот бот раз в сутки дает нам право получить до 30 монет призм абсолютно бесплатно. Более подробно можете ознакомиться с ботом по ссылке из описания, там же я оставлю и ролик презентацию. Второй бот от той же команды нацелен также на знакомство пользователей с криптовалютой призм, вам нужно авторизироваться в боте, создать новый кошелек призм и отправить его реквизиты в бот, затем бот пришлет мне ваш номер кошелька на который я отправлю одну монету ну а дальше самое интересное вы можете положить на свой личный кошелек призм от 100 до 1000 монет и продержав их там два месяца получить дополнительный бонус 14 процентов можете положить конечно и больше но максимальная сумма с которой будет начислен бонус это 1000 монет также в боте присутствует реферальная программа где вы можете получить также 14 процентов за каждого пользователя который повторит. Те действия, что и вы, но уже по вашей реферальной ссылке. Важно понимать, что это не какой-то хайп проект, бот не требует приватных ключей от вашего кошелька, а все монеты будут находиться именно на вашем личном кошельке, а не в каком-то там кабинете. Бот создан для популяризации криптовалюты призм и не имеет никаких подводных камней, с помощью которых вас кто-нибудь может обобрать. Считайте, что команда продвижения выступает в качестве мецената в криптовалюте призм.